Всем привет! Сейчас будем разбирать задний бампер и подготавливать покраски на PRADO 150. С нами опять Юрик Салам. Начнем. Юрик, с чего начнем? Так, держи меня. Снимаем туманки. Что это? Болт. Угу. И за щелочки, да? А за защёлочка... да, она у тебя была прибитая. Держи его, чтобы он сейчас пахнется. Тут его за уходит. Смотри. Нет, это крепление целое, вот защелка от ломата, ты видишь, придется а защелку модернизировать. Ты знаешь, как решить этот вопрос, если защелочка накрылась? Да, братан. Я думаю, мы когда будем ставить, мы вместо этой защелки вкрутим сюда саморез. Просверлим аккуратненько вот эту дырочку. Вместо вот этого ловушка это Интересное дизайнерское такое. Потом... Инженерное решение. Инженерное решение. Инженернее. Инженерное больше, чем дизайнерское, да. Также вторую туманку. Так, переходим к второй туманке. Подержи ее, перекину руку. Я держу. Не, не, не, нельзя налево. Так, давай. Все, Все так же. О, и тут ухо отбито. Выкручиваем. Слушай, ну что ты заказал мобиль, если отбито? Смотри. Это туманка тоже отбитая вот ухо. Выкручиваем вот эту вот, э, хрень пластиковую декоративную, правильно? Да, да. Верхнюю планку снимаем. Да, мы саморезы добавляли, потому что она болталась и плохо держалась, да? Да. А сама по себе из-за повреждений или... Ну, из-за ты... повреждений. Или из-за конструкции? Не-не, конструктив... из повреждений повреждений, да, тогда были? Да. А, это да. мне дальнобойщик припер точно. Да, точно. В Днепре, да. Крепкий, правда, раз выдержал. Дальнобойщик. Да, да, реально крепкий. Лично опробировал, тест-драйв прошел. Так что... Переходим дальше, что там? Выкручиваем вот эти защелки, но ну, они хиплые такие, да? Это вообще хлипкие-хлипкие Да, то есть их разломать не хрен делать, но если что решается вопрос с саморезами Главное, чтобы они не были оторваны Одни бампер разобрали, сейчас будем подготавливать. Сначала строительным феном нагреем и выровняем вот эти части битые, мятые. мяты, потом спаяем те детали, которые, под... надо, быть спаять. которые надо спаять. А где у нас жека? Видишь, только кого вот где есть дырка. Ага, вот это будем паять, да? Да. Я думаю, что мы это паять будем немножко другим способом. Не Давай ты гуру в этой теме, так что давай рассказывай, что Подожди. там делись с народом. Братан, нам надо найти, из чего этот бампер сделал, с какого-то. То есть надо материал подобрать куда? материал надо подобрать по похожему составу. Не для... По похожему, а специально для пайки материал, который должен на бампере должен быть написано. Ага, вот смотри. Нашли, сделано с ПП пластика, видишь? Маркировка ПП. Смотрим на маркировку и теперь что от этой маркировки подбираем? Все, у меня специальные пластиковые прутики, которыми будем паять. После того, как нашли все косяки, переходим к шпаклевке. Задний бампер подготовили, поровняли максимально, мы его феном равняли, все бока убрали, шпаклевку сделали, все почухали подготовили, и подготовили, теперь у нас грунтовка. Грунтовка у нас два слоя, а что после грунтовки? Сразу краска, да, или что-то там не, убираем, не. Замываем. Ну, замываем, а потом красим. Первый слой грунтовки готов, делаем второй. Бампер погрунтован, теперь делаем проявку. А потом, когда будем замывать, будем смотреть, и черные точки как качественно есть. мы его подготовили. Если точки остаются, то значит плохо подготовили. Ну или, или надо убирать до тех пор, пока их не будет. Черные точки у нас датчик, правильно? Индикатор, да, да. Конечно. Конечно. Дальше качество. Интересная тема, никогда не вникал. Сейчас переходим к покраске. Базой покрыли, вскрываем лаком. Переходим к полировке заднего бампера. Задний бампер покрашен, отполирован. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.